Всем привет, я Александр, вы на канале Зашумим. Сегодня мы будем устанавливать электропривод крышки багажника на Hyundai Tucson. Передо мной находится комплект электропривода, он от компании Invert Car. И давайте я вам сейчас покажу, из чего он состоит. Значит, у нас есть комплект стяжек для крепления проводки. Блок управления электропривода. Комплект проводки. Одна для подключения внутри крышки багажника и вторая для подключения основного питания. Далее у нас есть две кнопочки. Эта кнопочка будет установлена на крышке багажника, а вот эту мы установим в районе водителя. Также в комплекте лежат два комплекта кронштейнов для замены штатных газовых упоров на упоры с электроприводом. Петля с дотяжкой. Ну и сами электроприводы. Их здесь два. Они у нас, как я уже говорил, ставятся замен штатных газовых упоров и подключаются к блоку управления электроприводом. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит у нас система открытия крышки багажника на этом автомобиле. Значит. Вот эти газовые упоры мы заменим на упоры с электроприводом. Здесь и вот здесь мы установим наши кронштейны. А, вот в это место в пластиковой обшивке мы установим кнопочку. А, сам блок управления электроприводом разместится внутри крышки багажника. А кнопку в салоне мы разместим слева у водителя. Установкой у нас будет заниматься сегодня Максим. И пока предлагаю посмотреть процесс установки. Сейчас увидели как происходит установка электропривода она связана с некоторыми трудностями но наши мастера знают все нюансы и особенности установки и по этой причине для них это не является проблемой Ну а теперь давайте покажу как это работает у нас есть возможность открытия с нескольких, нескольких вариантов то есть первое это нажатие центральной кнопки на э, пульте родном нажали подержали и он начинает открываться также мы можем открыть снаружи с крышки багажника процесс закрытия происходит а также либо с этого пульта, либо вот с этой вот кнопочки, либо с дополнительной кнопочки, которая находится у нас у э, руля. Значит, закроем мы ее сейчас кнопкой на крышке багажника. И пойдемте я вам покажу кнопочку, которая у нас расположена в салоне. Значит, кнопочку мы разместили вот здесь вот. Она также имеет пиктограмму открытия, либо закрытия. Нажатие на эту кнопку приводит к открытию крышки багажника ну а повторное нажатие на нее приводит к ее закрытию <связывая> установка электропривода занимает у нас всего лишь несколько часов есть у нас различные комплекты для разных моделей автомобиля Ознакомиться с их наличием, а также и стоимостью установки вы можете позвонить по телефонам, которые будут указаны далее.